Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня у меня три вот такие вот посылочки. В этих посылках, я так предполагаю, стекла для телефонов. Поскольку я заказал несколько телефонов и предполагал, что эти телефоны, скорее всего, будут без защитных стекол.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 китайские продавцы нормально запаковывать стекла и прочие бьющиеся вещи. А раньше приходили в картонных коробочках, и эти картонные коробочки очень часто были сломаны. Теперь они делают вот такие вот пенопластовые коробки. Такие пенопластовые коробки. Дошла она быстро, где-то за 2,5 недели. Вот именно в этой коробочке вот две салфеточки, вот такой вот наклеечка, правда не знаю для чего она, и Стеклышко. И стеклышко это на Xiaomi. Это на Xiaomi стекло. Обзорчик можете посмотреть, ссылка будет вот здесь под видео на Xiaomi. Он пришел тоже без стекла, так что вот на него стекло. Стекло довольно-таки увесистое, тяжеленькое. Так что это стекло на мой Xiaomi. Давайте посмотрим, что дальше. Пользуюсь телефоном, пока все отлично. отлично. В дальнейшем сделаю более подробно на него обзор. А пока просто привыкаю к телефону. Ну, качество хорошее. Смотрим здесь, что у нас здесь. Здесь у нас вот такой вот непонятно зачем положенный пакетик, наверное, просто для уплотнения. Две пары салфеточек, две пары наклеечек, и сейчас я буду в шоке, если дво... две пары стекол. Да, и две пары стекол. Вот такие вот стеклышки. Две пары стеклышек. Честно говоря, не помню, не помню, на что я заказывал эти стекла. Или на Кубот, поскольку хочу обновить и продать. Друг у меня один просит, хочу продать этот Кубот ему, по-моему, то ли на Кубот, то ли на Юханс. Вот, две пары стекол прислал продавец, хотя заказывал я одну пару стекол. Описание, ссылки будут в описании. И давайте откроем последнюю, последнюю коробочку откроем. Да, еще хотел сказать, если вы хотите экономить даже на таких мелких покупках, заходите под видео, смотрите, будет ссылочка на сервис Letyshop. В этом сервисе вы можете совершить Покупки с кэшбэком более чем в 900 магазинах. И не только на Алиэкспресса, а еще много магазинов одежды, электроники и даже авиабилеты и рестораны. Ну а теперь давайте продолжим. Откроем последнюю посылку, посмотрим, что в ней. Посылка больше, значит, наверное, по логике что-то там большое. Ну, радует меня, что китайцы сейчас стали упаковывать все хорошо. Да, вот это самая нужная вещь. Вот это самая нужная вещь. Так что, друзья мои, если у вас телефон со стеклянными панелями, не бойтесь его разбить. Всегда сможете заказать новую. Вот моя панелька, панелька стеклянная на кубот. На кубот. А случилось, что при замене динамика, сел у меня динамик на куботе, при замене динамика у меня лопнула вот эта вот стеклянная панель. Лопнула эта стеклянная панель и вот заказал я новую. Вот такая вот новая панелька. Так что полностью обновлю свой куботик и достанется на человеку в новом виде, то есть с новым динамиком, с новым стеклом и с новой задней панелькой. Ну а на сегодня это все. Переходите в видео, смотрите ссылочки, кому что интересно. Если кто-то что-то не может найти на AliExpress, заходите, спрашивайте, подскажу, подскажу где найти, подскажу где найти дешевле. Также вы можете купить дешевле с сервисом Литишоп. Заходите под видео, смотрите, регистрируйтесь. А с вами был Владимир и канал Китай стал ближе. И на сегодня все.